всем привет сегодня видеоролик про то как зрительно приподнять потолок три совета от профессионала поехали итак три совета совет номер один используйте линии для этого возьмем белый лист бумаги карандаш и нарисуем линию Это горизонтальная линия. Наш взгляд ее цепляет и скользит по ней. А соответственно зрительно начинает вытягивать квадратный лист бумаги и превращать его в прямоугольник, вытянутый по горизонтали. А теперь попробуем с вами сделать то же самое, но с вертикальной линии. Рисуем линию вертикально и тот же самый квадратный белый лист бумаги у нас превращается в вытянутый прямоугольник по вертикали почему так происходит так происходит потому что наш глаз цепляет линию на этом белом листе и начинает ее разглядывать как бы скользя по ней если это вертикальная линия то соответственно прямоугольник вытягивается вверх я думаю что суть эксперимента вы уловили и сейчас на примере конкретного интерьера я покажу вам, как это работает. Что конкретно вы можете использовать у себя прямо сейчас, ну или после ремонта, например, ваш потолок может зрительно приподняться. Я взял конкретный интерьер, над которым мы работали, и здесь очень низкие потолки, всего лишь два с половиной метра, но таковыми они не выглядят, потому что здесь использованы те самые приемы, о которых я сегодня говорю. Итак, линия. Посмотрите на стеллажи. В принципе, мы могли бы поставить обыкновенные икеевские стеллажи или любые другие. Но мы использовали правила линии. Посмотрите, здесь какие мощные вертикальные доминанты, то есть стойки у этого стеллажа. И сейчас наш взгляд как бы скользит по ним, тем самым увеличивая вертикаль и приподнимая визуально потолок. То же самое мы проделали с кухонной мебелью. Обратите внимание на этот висящий шкаф. Во-первых, он вертикальный. Видите, вытянутый прямоугольник. Во-вторых, дверки у него узкие. И вот эта центральная часть тоже узкая и вытянутая. Это все линии, которые вертикально расположены. Все линии, линии у любой мебели расположены вертикально и если здесь приглядеться то мы увидим фрезеровку фасадов это такие маленькие риски которые идут по каждой дверке это когда мы близко подходим и даже можем потрогать руками да и глазами собственно видно что там вот такие риски на мебельных фасадах это тоже линии которые увеличивают зрительно вертикальную линию а значит приподнимают визуально потолок вот здесь на этой фотографии очень хорошо видно, как эта фрезеровка работает просто как самостоятельная линия. И даже бытовая техника здесь вытянута по вертикали обратите внимание она узкая и вытянутая обратите внимание на боковины шкафов они вытянутые и выделены цветом специально белым контрастным цветом чтобы мы увидели эту вертикальную линию все это зрительно приподнимает потолок когда мы заходим в квартиру мы попадаем в прихожую и видим шкаф для одежды обратите внимание на дверь. У этого шкафа они узкие и вытянутые. Это те же самые линии, которые решают одну задачу. Приподнимают потолок, вытягивают пространство. Даже здесь в зеркальном шкафу этот прием используется. Если вы посмотрите на ручки этого шкафа, они тоже узкие и вытянутые но я думаю суть вы уже поняли везде где только возможно мы использовали вытянутую линию по вертикали это существенно увеличивает потолок ну хотя бы зрительно это оформление ванны, и вы увидите тоже те же самые вертикальные стремящиеся ввысь линии которые зрительно поднимают потолок вытягивают пространство здесь это решено Цветом в первую очередь, но и фактурой тоже. И даже развеска картин вертикальная. Обратите внимание, три картины висят не в рядок, как это обычно принято, а висят вертикально. Так называемая вертикальная развеска. Это сделано с той же целью, чтобы получить те самые вертикальные линии, которые поднимают зритель на потолок. На этой фотографии посмотрите внимательно на окна и на откосы у этих окон и вы тоже заметите вертикальные линии которыми выделены эти самые оконные откосы да и все остальное что здесь видно глазами все стремится высь. ножки у стола холодильник тот же самый тоже работает ради этой цели и даже труба для батареи она тоже вытянута и стремится высь. короче говоря правило номер один используйте линии это мощнейший инструмент когда вы хотите зрительно приподнять потолок и пытаетесь найти всяческие решения которые вам помогут в этом вопросе прием номер два нужно стереть границы сейчас на примере вы поймете о чем идет речь возьмем тот же самый белый лист бумаги и попробуем на нем нарисовать линию И как только мы это сделали, у нас появилась граница. Линия, к которой глаз как бы прилипает. А теперь представьте, что это пол, а это стена. А синяя линия это граница между полом и стеной. Вот так обычно мы с вами делаем плинтуса. Причем кто-то стремится сделать его другим цветом, выделить его каким-то образом. Но ведь получается, что таким образом мы приклеиваем глаз, заставляем наше зрение смотреть именно в эту Точку, потому что это граница то же самое происходит с потолком если это у нас потолочный карниз то мы начинаем его разглядывать если у нас потолок белый а стена насыщенного цвета то здесь непроизвольно получается граница так вот чтобы зрительно увеличить потолок нам нужно стереть границу между стеной и потолком понимаете чтобы ее не было чтобы перед нами оказался белый чистый лист бумаги а теперь к примерам, как это работает. Если вы посмотрите на эту фотографию и попробуете найти границу между стеной и потолком, то вы увидите едва заметную линию, практически незаметную. Почему? Потому что белый потолок, белая стена и между ними граница практически стирается. Это тот же самый прием, что и с белым листом. Мы не привлекаем внимания к этой границе, к той границе, по которой мы можем оценить высоту стены то есть высоту потолка а раз у нас этой границы нет раз мы ее стерли значит наш взгляд продолжает беспрепятственно скользить куда-то там наверх ни во что не упирается ни обо что не цепляется а это значит создается эффект того что потолок высокий нет границ поняли смысл а на этой фотографии очень хорошо видно что в нашем интерьере нету границы между стеной и полом вы понимаете наш взгляд не может определить где заканчивается стена где начинается пол соответственно у нас нет границы снизу нет границы сверху и взгляд постоянно скользит сверху вниз и обратно и не может определить а какой же высоты помещения потому что не за что зацепиться глазу границы размываются исчезают и соответственно наш интерьер начинает вырастать по высоте а еще и линии работают помните которые постоянно стремятся вытянуть этот интерьер ввысь как бы в высоту э -э потолок вытягивает поднимая его еще выше это был прием номер два ну и третий прием нужно сделать так чтобы наши глаза потолок не замечали. А для этого нужно сделать что? Правильно, нужно убрать люстру к чертовой матери, чтобы глаза за нее не цеплялись. Поняли? Да, не все могут в себе побороть это желание. А как же я буду жить без себя, это скажете вы. Но мы сейчас не про это, а про то, чтобы убрать какую-то доминанту наверху, чтобы глаза ее не цепляли и не замечали на потолке. Обратите внимание на эту фотографию. Вы видите, что здесь нету люстры, а соответственно нам не на что смотреть. Поэтому глаза не поднимаются наверх и не могут оценить, где там потолок и где заканчивается его высота вообще на самом деле, потому что непонятно, где это все происходит. Почему? Потому что нет люстры. Нет вот этой штуки, которая висит сверху и определяет вот эту границу. Все, это вверх, дальше уже вот некуда. Вот это люстра. Уберите люстру и вы увидите, как ваши глаза перестанут цепляться за этот потолок и перестанут его замечать. Вот такой вот третий лайфхак. Не совсем очевидный и неоднозначный, но тем не менее этот прием работает. Ну а на этом все, друзья, мои советы закончились. Это не значит, что есть всего-навсего три приема, потому как нужно визуально увеличить потолок, их гораздо больше. А вы пишите в комментариях, что у вас из этого применено в интерьере, что вы знали, что не знали, задавайте вопросы. Ну а я с вами прощаюсь, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока, да пребудет с вами муза.